заебись, заебись, ну, я начинаю, как бы, говорить, чуваки, это вообще-то очень, очень много, ну, ну, мне тяжело будет, как бы, 30 минут, и, типа, ну, я не сразу просто говорил, я много страдал, кричал, э, в общем, и попросил сходить мне за обезболивающими, Анвил. А в каком Найке это было? В Найке в, в, в Афимоле, в Найке в Афимоле, я говорю чувакам, типа, сходите, купите мне обезболивающее, Данию Милохину, говорю, и он пошел в аптеку, а аптека закрыта,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 Гипс у тебя на правой руке. Но в ТикТоке было видно, что ты сломал левую руку. Так это левая Ответ, рука. Че за фигня? Это гипс и на левой руке. Покажи свой ТикТок, где лежишь, идание слабой. Вот правая тебя. рука, вот Ответ, левая. Я да, сломал левую руку, тебя. и у меня гипс на левой руке, вот правая. Просто камера имеет такую хуйню, как зеркалка. Отзеркаленная такая залупа, понимаешь, это левая рука, братан. Посмотри. Ой, бля. Кстати, вот это знаете что? Вот это, знаете что?